Почему баланс энергии Ян и Инь – залог здоровья и успеха каждого, и как его поддерживать? Мы будем говорить об этом для слушателей и повторять еще и еще раз эту истину для себя, во благо. Если вы думаете, что баланс Ян и Инь – это мелочи жизни, вы глубоко ошибаетесь. Такой скептицизм не есть мудрость. И более того, если человек думает, что очень легко поддерживать баланс энергии инь и ян, то это еще более серьезное заблуждение и вовсе неблагоприятный климат для жизни. Поэтому считаем важным сообщить то, что сами знаем не понаслышке и чему посвящали немало времени. А почему решили об этом говорить? Да просто потому, что мы все в одной упряжке на земле. И от гармонии внутренней и внешней зависит качество жизни в будущем, нас и наших детей, внуков, правнуков. Это будет цикл роликов, хотя можно вместить в пару часов, но времени, да и терпения ныне каждому из нас недостаточно. Поехали в тему. Сначала о концепции Ян и Инь кратко пока почему нам надо знать суть игры этих противоположных энергий это шаг к пониманию их глубочайшей значимости для здоровья и еще один шаг как выруливать когда зашкаливает инь либо ян, а это чрезвычайно существенно узнав убедитесь сами будьте внимательны за простым разговором кроется глубина и возможно яркость вашей жизни. Мы живем в мире дуальности. Энергии Янь и Инь это отражают. Они представляют из себя два вида полярной энергии ЦИ. Откуда они взялись? Согласно китайской метафизике, из первоначальной единой ЦИ возникает две противоположные силы Инь и Ян. Описывается это так. В результате сгущения Ц разделилась на светлые и легкие энергии Ян, поднявшись сверх и образовавшие небо, и мутные тяжелые Инь, опустившиеся вниз и образовавшие землю. Чередование Инь и Ян задает цикличность всех процессов в природе. Ночь и день, зима и лето, холод и тепло, выдох и вдох и так далее. А взаимодействие инь и ян рождает пять первоэлементов или стихий. Движение энергии ци, которое является основой всех вещей и состоянии природы. Это кратко говоря. Ян – это небесная энергия, представляющая мужское начало. По своей природе она горячая, возбуждающая, она динамична, логична и обладает стимулом. Это движение вовне, это все внешнее, это форма, мужчина, день, солнце, огонь, лето, тепло. Инь – это энергия земли, женское начало. Она прохладная и успокаивающая по своей природе. Она статична, спокойна и интуитивно. Это движение внутрь, это все то, что внутри, это содержание. Женщина, ночь, луна, вода, зима, холод. На Востоке считается, что вся жизнь является сменой инь и ян. Это две основных вида сил. Они противоположны и взаимозависимы. Соединенные вместе энергии инь и ян формируют высшую энергию, которая создала Вселенную и продолжает течь сквозь нее. Только в соединении инь и ян возможно зарождение жизни. Одна энергия без другой не может существовать. При возникновении длительного дисбаланса инь-ян начинается процесс разрушения. Об этом мы расскажем в следующем ролике. Это важно и завораживает, рождает сильное притяжение и погружение в мир творения. Если говорить о значении энергии «инь» и «ян» для человека, то прежде всего это вопрос здоровья. В нашем теле существуют энергетические каналы, меридианы, от состояния которых полностью зависит наше здоровье. Это также отдельная тема, позднее поговорим. Если одна из энергий и начинает преобладать, то организм человека испытывает непомерную нагрузку и начинает истощаться. Именно тогда возникают условия, когда нужно увеличивать противоположную энергию, чтобы вернуть баланс. Допустим, мы устали и нуждаемся в отдыхе. Чтобы расслабиться, надо срочно увеличить энергию Инь. А энергия Ян или движение должно уменьшиться, чтобы дать возможность этому изменению произойти. Все находится в сложной взаимосвязи, которая составляет основу физического уровня реальности. И самое важное, что следует знать каждому человеку, необходимо соблюдать баланс. Нарушение баланса Инь и Ян приводит к напряжению внутри тела. Сначала нарушение баланса проявляется в увеличении частоты негативных эмоций, грусти, раздражения, злости. Затем уже могут появляться первые признаки заболеваний внутренних органов. Возможны головная боль, прыщи, сухая кожа, ломкие волосы. И только потом у человека проявляются специфические симптомы, по которым уже врачи ставят диагноз. Опасность в том, что между первым нарушением баланса и диагнозом в больнице могут пройти годы. Именно поэтому лечение требует порой много времени и усилий с серьезным изменением образа жизни. Приведем простой, но часто имеющий место быть пример. Ситуация следующая. Психологу обращается мужчина с проблемой, что он никак не может заработать достаточных средств для обеспечения своей семьи. На этой почве у него появились проблемы. Выяснилось, что начало заключалось в чувстве вины и озвучивалось так. «Хочу обеспечить детям пассивный доход, чтобы они занимались самореализацией». На вопрос психолога «Зачем?» Клиент ответил «потому что они сейчас нуждаются». Вывод из его ответа. Обвинение себя равно мотивация к действию. Вот только действие это требует неимоверных усилий. Почему? Потому что чувство вины блокирует энергию. Важно об этом помнить. прежде прежде, чем давать себе мотивацию. Чувство вины приводит к грусти, как минимум. Грусть разрушает баланс сердца. Гармония инь и ян нарушается. Энергия перестает двигаться равномерно. Когда баланс инь и ян в сердце нарушен, другие органы тоже начинают страдать. В результате, спустя некоторое время, у человека не только денег не становится больше, но еще и голова начинает побаливать, злость и агрессия усиливается и накатывает состояние депрессии. Еще пример того, как возникает напряжение. Мужчина по гороскопу трудяга, амбиций немного, спокойный по натуре, преобладает женской энергией инь. Нептун в натальной карте поражен, может давать искажения в качестве алкоголизма. Его супруга очень активна, огненная стихия, красивая женщина. Ей надо разнообразие всего и побольше. Нужен успех в социуме. Она подавляет супруга своей янской мужской энергией. И он не чувствует себя великим в семье. Рождается комплекс. На работе тоже средняя должность. Но есть и соблазн, спирт. Эта тема просматривалась по роду. Результат очевиден. Еще маленький пример. Часто мужчины помогают на кухне жене или маме, чтобы не обидеть женщину, которую люблю, или чтобы только она не ругалась. Если причина помощи такова, то вновь идет блокировка энергии радости и семейного счастья. И еще один пример. Женщина играет с ребенком, даже когда сильно устала после рабочего дня. Делает это из чувства вины перед ребенком. «Ведь он целый день без меня, он меня не видел», — она говорит. Спустя какое-то время в отношениях наступает конфликт, выход накопившейся агрессии. Ведь каждый делал что-то из чувства вины, подавлял свое «хочу» и «взрыв». Таких примеров множество – это лишь поверхностный взгляд на ситуации со стороны. Выбраться самостоятельно из разрушительных обстоятельств можно. Нужно восстановить баланс инь и ян в организме. Для этого важна сила воли, решительность и сильная вера в то, что все получится. Да, это далеко не легкая задача, но решаемая. Для этого нужно глубже знать суть энергии инь и ян. Тогда и прийти к балансу гораздо проще. Методов больше, выбор шире и можно подобрать под свой характер. Об этом в следующем ролике. До новых приятных встреч!